Ну вот и пришла долгожданная посылка от Sony, и вот я перед вами ее открою и посмотрим, что мы получили, что мы заказывали, что мы получили. Напомню, это камера Sony ZV1 будет внутри, ну и мы посмотрим в пупырышках Так, сама камера. сама камера, подарок от продавца Бенро трехногий, такой маленький. И за акцийную цену вот эта ручка. Там она называется GPV. BT, to BT Ну короче, управляется Bluetooth и вот сама камера была упакована вот в такую коробочку. Так что режем невинность и Смотрим, что у нас внутри э, бумажки столько инструкция на английском, французском, испанском, итальянском, португальском, немецком, э, голландском, польском, чешском, э, венгерском, словацком, русском, э, украинском, э, шведском, финском норвежским и датским языках вот немного на все языки вот столько тут про аксессуары какие можно от sony покупать тут какой-то референс не знаю здесь регистрируйте ваш продукт и гарантийный талон, все бумажня вся, э, мини микро USB USB провод, э, дохлая кошка, э, мех для ветрозащиты и батарейка предназначена э, от Sony X3000 тоже самые те самые батарейки на RX100 те самые sony маленькие батарейки и вот сама камера все открывается так как бы до да. э, по сравнению с RX100 Mark 7 Тут все дешевый пластик сверху, но уже есть грипп, уже удобный хват, уже уже не надо э, деньги тратить на, на дополнительные гриппы, дополнительные аксессуары. Так что э, будет сравнение с Sony RX100 Mark 7 вот этой. и Ставим кошку, этот снимается, здесь заглушка такая стоит ставим кошку кошка дохлая спит наверху вставляем батарейку и первое включение камеры камера не включилась потому что так онов здесь все Камера просит настроек. Так что э, языки английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, э, португальский, нидерланды, э, Швеция, Дания, Норвегия, Сомия, Русский, Украинский, Польский, Чешский, Венгерский, э, Греческий, Турецкий и все. На Sony rx 100 Mark 7 русского языка у меня не было. Так что вот. Вот как-то так сделаю обзоры, сделаю тесты, поснимаю немножко, расскажу побольше. Первое такое впечатление. Э, камера намного, намного э, корпус э, дешевле сделанный, чем на Sony RX100 RX 7 металлический. Здесь простой пластик такой. И вот, вот как-то так. Так что кому тема интересная подписывайтесь на канал и будем ждать обзора теста и, и сэмплов видео на эту камеру так что на сегодня все всем спасибо за внимание палец вверх подписка и до следующих встреч Чао, пока